купить сумку в интернет-магазине сумчатый эксперт коллекция новинок белых сумок и не только белоснежная модель без лишних фурнитуры очень любима нашими покупателями четко выполнены линии и мягкие складочки драпировки дают сумочки изящество и преимущество один вход Внутри перегородка прилегающая, на задней стенке карман на молнии, на передней светло-коричневый цвет. цвет. Не все женщины сети, а любят светлые сумки. Светло-серое кружево, тоже очень интересно и выигрышно смотрится. Довольно удобный широкий вход у сумочки. Две коротких ручки и один длинный ремень лаванды с холодно-розовым цветом. Вот такая модель золотого дождя. Сумка простая и комфортная. Все контакты и описание внизу под видео в инфобоксе. Подпишись. Скидка подписчиков 10%. процентов